Мы помним, что в Советском Союзе Крым был всесоюзной здравницей, житницы и, и, и кузницы одновременно. И кузницы Расскажите, что происходит сейчас, что люди перестали работать, они потеряли квалификацию, или может быть нами просто плохо управляют? Ну, мы с вами два дня подряд mm -hmm. видим, что э, совхозы и колхозы, которые были миллионерами и гордостью Крыма, их просто нет, не осталось, их уничтожить. Крупные предприятия, которые всегда были гордостью Севастополя, ну и Крыма, тоже уничтожены. Практически нет рабочих мест, соответственно, нет и налогов. Но власть же сама сделала так, что выгодно производить почему-то в Китае, но не выгодно у нас. Что люди стали бедными, нищими, и предприятия развалились, поэтому налогооблагаемая база сузилась. И, конечно, федерация забирает все деньги к себе, а потом раздает там хорошим, плохим, сама определяет, сколько кому нужно отдать. И, Конечно, наше предложение бюджетное законодательство поменять, поменять налоговое законодательство, сделать так, чтобы регионы стали самодостаточными, чтобы не хватало деньги на их полномочия. Все эти предложения находятся в программе «10 шагов достойной жизни». И поэтому, слушайте, мы прекрасно знаем, что 30 лет назад Крым, Севастополь были богатейшими территориями, которые не ходили с протянутой рукой. Можно ли это вернуть? Да, можно. Что для этого нужно сделать? Прийти на выборы и проголосовать за нашу программу. Вот, поэтому, Значит, всему есть объяснение, но нет объяснения одному. Почему в самой богатой стране мира люди, простые люди, простые люди, которые ну, как бы хотят лучшей жизни, почему-то живут э, беднее многих африканских стран? А но... как вы думаете, дотационный дождь из центра, он будет и дальше таким? Две трети все-таки бюджета формирует центр? Сам На самом деле, вот мы все время говорим, что минимум 50% всех налогов должно оставаться mm -hmm. в регионе. А на Дальнем Востоке две трети. Да, если необходимо, бюджет России должен помогать. Но для того, чтобы изменить ситуацию в бюджетной сфере, нужно как минимум принять программу КПРФ, программу наших союзников и сделать бюджет вдвое больше. Как это сделать? Естественно, мы знаем. Национализировать э, так называемые сырьевые ресурсы, взять, ввести акцизы на виноводочную продукцию, и на табачную продукцию, то, что мы раньше делали в советское время. Значит, Сделать э, богатых людей донорами, есть, да, потому что у нас олигархи вообще не платят налогов а в казну России, будет, а бедные почему-то облагаются повышенными налогами. И все это нужно менять в комплексе. Для того, чтобы не поменять, нужно, конечно, победить. В Севастополе введены очень жесткие ограничения в связи ну, вот с этой новомодной болячкой даже при заселении в гостинице требуют паспорт вакцинации? Нет, говорят, Массандра помогает. <с <с Массандра помогает все-таки. И как говорил тоже. Вы имеете в виду, что, когда ходишь вместо паспорта вакцинации, Массандра, что нужно, тогда помогай. Я это понял так. Как вы думаете, способны ли такие жесткие меры побороть эту новомодную болечку или, быть может, все-таки корень зла кроется в развале медицины в целом в стране? Ну, смотрите, практически уничтожены были инфекционные больницы. Хотя э, специалисты, врачи говорили, что ни в коем случае этого делать нельзя. И когда весь мир столкнулся с этой болечкой, но она действительно присутствует, то выяснилось, что у нас нет не только больниц инфекционных, но и врачей. Людей, которые могут профессионально противостоять этой болезни. Это все реформа здравоохранения, это ее результат. И когда мне кто-то сказал, что э, давайте разложить венки к, к поклонному кресту, о, который по основном в виде памяти репрессирован, я сказал, что пойдемте лучше возложим венки на кладбище к тем людям, которые пострадали в результате э, вот этой бездумной, э, бездарной реформы здравоохранения. Тем более, что их гораздо больше, чем репрессировано. И мы сами того не понимаем, оказались в стране, которая из лучшей медицинского обслуживания, когда это было в Советском Союзе, стали худшим из цивилизованных стран, которые не могут предоставить нормальную бесплатную медицинскую помощь. Поэтому я считаю, что вот эти вот попытки ну, одеть на, на нас маски, это не более чем, знаете, плата за воздух. То есть вроде как он уже налог такой. Если ты в маске, то 5 рублей у тебя налог, а если ты без маски, то 5 тысяч. тебе пришли. Вы сами видите, когда идут какие-то провластные мероприятия вот в тех же лужниках, то там все фотографируются из... из без масок, близко друг к другу стоят, никаких проблем не существует. Но как только мы появляемся, вот никак рассказывал об этом, что рассядьтесь в Барнауле через одного обязательно, вот это вот двойные стандарты, это очень плохо. Тем более, что мы же с вами ездим в метро, в автобусах, мы видим, что там происходит. И понятно, что это как это своим все остальным закон это очень плохо но нам нужно готовиться к тому что здравоохранение должен финансироваться совершенно по другому мы же программе предлагаем вдвое увеличить до семи процентов ВВП увеличить финансирование здравоохранения это может реально решить вопрос в том числе с любой пандемией тем более с той которая сейчас происходит из изобразование полностью выхолостили функцию воспитания Павел Николаевич, нужна ли эта функция, и что предлагает КПРФ в этом направлении? Мы только что проводили встречу, и два вопроса было уже таких частном прообразовании. Да, это не только воспитание, это еще и трудовое воспитание. Фактически мы, ну, наши власти сделали так, что мы воспитываем человека потребление, а не человека труда, и в результате мы ничего не производим. Нам нужно срочно менять систему. И еще одна женщина пришла и спросила а вы в своей школе по советским учебникам учить? К сожалению, нет, но советские учебники учили доброму, учили э, труду, учили э, ну скажем так, самым лучшим проявлением человеческого характера. А сейчас учебники учат совершенно другим. Я с Николаем Качевым в чем согласен? Воспитание, ну, мы отменим ЕГЭ однозначно, потому что это угадалка, угадайка, говорит Геннадий Андреевич, она, конечно, никому не нужна. Тем более смысла теперь в этом нет, потому что все больше и больше места в вузах становится не бюджетные, а платные. И поэтому какой смысл соревноваться, когда все равно ты должен заплатить. Вот. И мы видим, как, например, образование в Финляндии, Швеции и других европейских стран уходит далеко вперед, потому что они взяли наши советские принципы в mm -hmm. образовании. Поэтому нам нужно срочно назад в будущее вернуться к нашим истокам, к социалистическому образованию, к образованию, которое позволяет человеку труда быть грамотным. А вот это образование, ну, на нем просто забыть, я имею в виду. Тем более, дистант, вы же понимаете, он вообще ничего не несет, кроме возможности сэкономить на образовании в принципе. Ведь главная их цель – это сократить расходы на образование и сделать народ еще более бесправным и неграмотным. Потому что грамотный человек начинает задавать вопросы. Говорит, а почему мы живем в самой богатой стране мира так бедно, а почему у нас нет социальных лифтов, а почему у нас написано в Конституции, что образование бесплатное, а оно сплошь платным стало. Поэтому мы за грамотного, умного человека, который может стать гордостью страны. Поэтому образование надо менять. Санкции. Западные санкции, мы под санкциями. Дескать, может быть, из-за этого мы так плохо живем, власть намекает а довольно-таки прозрачно. Вот Советский Союз, мы все понимаем, что никакие санкции ему были не страшны. Mm -hmm. А что с Россией-то не так? В каком состоянии мы сможем не бояться санкций? Ведь, собственно говоря, ждать милости от Запада, который был всегда враждебно настроен по отношению к России, ну, бессмысленно, наивно. В каждом вопросе половины ответ. Действительно, никаких санкций, таких, которые мы не могли преодолеть. Нет, кроме одной санкции. Нашей, так называемая элита, в кавычках, она заискивает Западом и делает самое страшное она разрушает страну. Потому что, что коррупция, которая у нас цветет пышным цветом, это из-за санкций, что ли? То, что у нас предприятия разваливаются и нет рабочих мест, то что санкции не мало? Мы на самом деле производили когда-то огромное количество вещей, которые импортировали значит, в эти же самые страны, которые сейчас нам санкции ввели. И, по сути своей, кстати, наши, санкции, наши ответные меры иногда приносят ущерба больше, чем к санкции, которые нас ввели вот эти вот так называемые западные партнеры. Потому что то, что мы сейчас сделаем собственным продовольствием, ну помните, да? Ну это что за глупость давить э, вот продукты питания бульдозерами? Что Солнечко у нас так так сказать, да, малообеспеченных не хватает? Детские, да. да. Мы, Я говорю, слушайте, а если бы взяли и, э, ну, в качестве контрабанды взяли бы золото, тоже бы стали давить э, бульдозерами? потому что это на самом деле продукты питания. Поэтому в нашей стране самая страшная санкция – это вот эти вот чиновники, которые видят э, жизнь свою и своих детей, будущую жизнь за границей, вот и все. И вот это последнее решение о том, что а давайте разрешим многослужбам и муниципальной службе быть людям, которые имеют двойное гражданство, меня вообще просто поразило. Потому что, с одной стороны, мы только что принимали изменения в Конституцию, и одновременно с этим сами же какими-то документами нормативными отменяем это решение Конституции. Поэтому я думаю, что мы слишком много внимания санкциям уделяем. Если страна будет сильной экономически, то, что мы предлагаем, никакие санкции нам вообще не страшны. Они же относятся власть и народ как помещики и крепостные. То есть они считают, что люди, которые получают деньги из бюджета, то есть народные деньги, они крепостные. Они могут ими помыкать, заставлять их делать то, что люди не хотят. И люди как-то с этим как будто бы даже соглашаются. Ну, потому что под давлением э, начальников, властей, они вынуждены, э, чтобы не потерять работу, куда-то идти, что-то голосовать, хотя у них совершенно другое мнение. Потому что как-то не проговоришь с обыкновенным учителем, с врачом, э, с работником бюджетной сферы, он говорит, не, не не я за единую Россию голосовать не собираюсь. Но понимаете, нас же тут всячески заставляют и контролируют. И многие сдаются. Мы не рабы, это надо понять. Мы не должны делать то, что проворовавшийся, кстати, начальство, э, партия власти, заставляет нас делать. Вот. Нам нужно просто чувство собственного достоинства, где-то найти свое, и сказать, нет, нет, я не буду этим заниматься, и, действительно, без бюджетников они... То есть они могут там уволить одного, но 10 человек, 20 они не могут. Если все мы будем вместе, то тогда у них ничего не получится вообще. Это мы по не, многим регионам сейчас едем с Николай Николаевичем, везде. Мы купили, Единая партия Единая Россия купила автобусы. То есть откуда деньги на это? Вы взяли бюджет, то есть народные деньги, еще да. дай бог с откатами, со всякими этими э, распилами. И еще на этом, говорите, что вы это сделали. Если бы, ну, слушайте, мы некоторые вот госконтракты знаем, видим, вот сейчас Владимир об этом говорил, ясно, что можно было сделать два раза дешевле. То есть они как будто себя не забывают, еще и говорят, что они эффективные собственники. Вот эффективность их действий, она на самом деле видна вот по... Мы тут были в Симферополе, больницу построили быстро, в результате она вся протекла. Построили вот этот аэропорт, вот аэропорт. он весь течет. Слушайте, они не просто гробят народные деньги, они еще и делать ничего не умеют. Вот какой вопрос. Нынешняя власть пугает население нашей страны чем? Вспомните 90-е, бандитские 90-е, лихие 90-е, и вот что вы хотите, чтобы пришли коммунисты, и на полках магазина ничего не было, вы, грубо говоря, с голоду померли. Вот что у нас сейчас с качеством продукции на полках вот этих замечательных магазинов? Павел Николаевич, вопрос к вам. Мы вчера были в действительно очень хорошем таком устойчивом предприятии в Крыму, которое производит молочную продукцию, и выяснили, что этой продукции гораздо меньше, чем когда-то было в советское время. Например, ну, для примера, скажу, когда-то в Крыму было 800 тысяч голов крупного рогатого скота, а сейчас только 109. это естественно, то, что теперь мы видим изобилие на полках, это не более, чем успехи технологов, которые из пальмового масла могут произвести молочные продукты. Из заменителей животных жиров могут произвести какие-то товары, которые на самом деле, по сути, ну, мясные товары, которые мясом не являются. Да, появились новые технологии в мире, которые позволяют фальсифицировать любую продукцию, там, заменители, красители, ароматизаторы. Но это не должно радовать людей, потому что они фактически потребляют продукцию, они расплачиваются своим здоровьем, здоровьем своих детей. Мы же предлагаем поднятие сельского хозяйства на тот уровень, который хотя бы был когда-то в Крыму ну и во всей России. Помните, что тут огромное количество было предприятий, миллионников или там миллионеров, да? и все поля были засеяны, и была действительно, скажем так, продовольственная безопасность. Мы все производили сами. Вот к чему мы предлагаем вернуться – а что касается вот этих вот разговоров о том, что бандиты, слушайте, а мне такое ощущение, что бандиты просто погоду теперь одели. Потому что вот их действия по отжатию предприятий, по захвату народного добра, они какие-то бандитские. И методы, кстати, борьбы с КПРФ, они тоже какие-то бандитские. Ну, грязные технологии, попытка опорочить наших кандидатов, снять с выборов. Значит, возбуждение каких-то уголовных дел, вот Николай Николаевич пострадал. Мы тут на грани того, чтобы начнут сейчас возбуждать уголовные дела по совхозу. Значит, мы понимаем прекрасно, что у них нет аргументов, нет чести и нет совести. И они как бандиты действуют. Наверное. Поэтому нам нужно вернуться к светлому будущему, чтобы участковый когда-то, как у нас это было, был выдан трудовым коллективом. Чтобы судьи не назначались, а избирались. Значит, чтобы судебные, то есть посяжные заседатели были выдвинуты от народа. Ну и многое другое, что в нашей программе есть, я, конечно, могу долго рассказывать. Пожалуйста. И тут газеты никак не показывает за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую родину. И мы хотим, чтобы мы все жили в справедливой стране, в стране, где люди чувствуют себя достойными где человек труда э, это главный герой а не те которые там выступают по телевизору на них извините не надо смотреть невозможно поэтому мы за то чтобы все пришли на выборы и поголосовали за нас за кпр